Ребятишки, я удивлен, что начиная от отеля практически везде выложено тротуарной плиткой Практически везде, не с одной стороны, а даже с двух То есть, прям честно удивился, уже сколько иду Специальный тротуар прям проложенный ну, где-то есть там поломанные, но в основном везде все нормально Вот еще какой-то магазин, ну так, прикрыты от погодных условий Потому что, говорю, погода пасмурная, непонятная а, Присутствуют и такие же, как и в Таиланде, мотобайки Но еще присутствует мототакси. Сейчас как там попадется Вот, смотрите, видите, плакат какой символика бывшего союза. И еще раз повторюсь, на государственном уровне, то есть а, флаг союза висит вместе с государственным флагом Лаоса. Так что это очень, как я понимаю, а, к союзу относились очень хорошо здесь. Что уже спустя сколько времени до сих пор а, флаг не убирают. Все-таки люди, наверное, живут надеждой, что Рано или поздно России будет помогать, но Россия и так помогает, только не своим, это конечно печально Мы помогаем всем, у нас же душа широкая, а собственным людям нахер помогать Пускай живут как могут, выживают, главное нам было бы хорошо, дядя Вова и дядя Дима, ну и все приспешники Лухойл, ГАЗ ЭТД, и ЭТП, и товарищ Миллер. Также сдается в аренду Каус. Каус Хоренд. Можно арендовать дом. Но нам еще, по, судя по навигатору, осталось немножко до да, места назначения пройти. Здесь тоже какой-то хаос, как я понимаю, потому что еда, бассейн. Кофе А, это вообще пивной бар Но может быть туда левей Или рядом просто Ну, внутри пивной бар Так, надо мне навигатор Свериться с навигатором А, нет, это отель Все-таки, вот, все правильно я... Это бар просто при отеле Вот он, бассейн То есть можно забронировать Да, вот он Отель Патифон. Патитох. Патитох, что ли, как-то. В общем. Ну, в принципе, территория неплохая, такая. Большой бассейн, детская площадка, зона есть, есть для взрослых. Ну, спрашивать не буду, потому что я думаю, вряд ли вы сюда захотите поехать отдыхать. Чисто в отеле пожить и в бассейне поплавать. Оно того не стоит пойдемте дальше. Девчонки, малышки, мы, в принципе, уже пришли с вами. Русский ресторан называется «Привет». И если человек не ошибся, хозяйку звать Лена. Мы сейчас посмотрим, узнаем. Также вот на балконе висит флаг Союза и флаг Хлаоса. Сейчас мы зайдем, узнаем. Рашин ресторан. Русский ресторан, привет! Пойдемте, в гости, познакомимся с хозяйкой. В общем, девчонки и мальчишки, прошел я напрасно. Ресторан закрыт. Сегодня, что ли, он закрыт? Я не понимаю. В общем, жалко, конечно. Ну, круто вот нарисована картошка с горошком, одним помидором и дольками огурцов и двумя котлетами стоит 22 тысячи. А, салат Оливье 15 тысяч. Ну, ладно. В следующий раз, может быть, а, приедем. Сейчас мы номер запишем, чтобы быть созвон. Да что ж ты, барабанишь панишь ты, епт, а? Ладно, пойдемте обратно туда в отель. Не получилось у меня покушать в ресторане. Напишем человеку. Ну, он, в принципе, видео увидит, сам поймет. Зашел я по его просьбе. Но мне было самому интересно даже узнать, как люди здесь живут, вот именно русские, чем занимаются помимо этого ресторана. И есть ли посещаемость а, в таком ну, месте. Не в ресторане именно, а вот именно где он находится. Ну что, пойдемте в отель Так, ну что Пока я шел к ресторану Я обратил внимание, есть какой-то храм И вот уже на обратном пути Решил зайти Думаю, сейчас посмотрим Разрешат нам снимать в храме Что за храм здесь вообще Точку не знаю, получится поставить, не получится Вот здесь даже какие-то захороненные Или это кладбище вообще Непонятно, потому что Прям фотографии стоят Могилы какие-то Лаосские могилы Да, здесь Осторожно, собака Ну, сейчас попробуем Прогуляемся, если выгонят Значит выгонят Не выгонят Поснимаем Что здесь такое есть Ну, ворота все закрыты. В общем, непонятно, что. Ну, похоже на кладбище какое-то. И все закрыто. Все в джунглях находится. Тоже улыбаются... Пока не ругаются. В общем, там уже люди живут. А территория вот эта вот закрыта. Какое-то сооружение непонятное. Ну вот на всех этих... Как там? памятник не памятник, белиск а, висят фотографии, то есть похоже, что это какое-то захоронение и здесь вот именно людей хоронили, так что не получится у нас слишком близко рассмотреть это все, это маленькое кладбище, бо охраняется злой собакой ладно пойдем в отель будем отдыхать вот даже в лаосе есть институт информационной и коммуникационной технологии ну тут на институт особо он не похож но вышка вот такая стоит коммуникационная и там уже на территории наверное какие-то учебные заведения или научные заведения. В общем, я не представляю. Таиланд, конечно, отличается. Вот даже если брать там куда-то уехать, Чингмай или еще куда-то, какая-то жизнь более, ну, наверное, энергичная здесь хотя может быть я ошибаюсь по твоя такая энергичная банкока там чингмай или Хуахин все может быть так же выглядит но мы это обязательно узнаем и вы и вы вместе со мной это все узнаете также пройдетесь со мной там где я буду ходить пойдемте а вот так вот борется с варичками поверх забора уже когда еще раствор был свежий вставляют холодное стекло и вот такие вот заборы делают с наконечниками ну чтобы было проблематично перелезть так что здесь тоже воросло процветает как и везде поэтому следите за своими кошельками и карманами